Здравствуйте дорогие друзья, с вами Вичезар и вы на канале Вести Валкон, где мы говорим о вере, наследии предков, технологиях, о истории и о многих других вещах. И сегодня у нас в гостях Александр Белов, историк исследователи до потопных и после потопных артефактов цивилизаций и сегодня мы с ним поговорим на эту тему нам расскажет очень интересные вещи подписывайтесь на наш канал и мы начинаем здравствуй Александр Добрый день Вот расскажи пожалуйста вот ту информацию которую ты владеешь что происходило до потопа какие артефакты вообще историческая наука признает какие не признает и вообще что доходит до обычного человека и до школьника на самом деле? Что сегодня утаивается, чего не утаивается? Спасибо большое. Но я бы хотел сказать сразу два слова. Буквально, что такое потоп или после потопа или mm -hmm. до потопа? В науке принято говорить о геологической катастрофе. До да, потопа ни в коем случае. Mm -hmm. Такой сам термин, он, в общем-то, не фигурирует. Почему? Потому что, в общем-то, идут неприятные ассоциации с религиозной концепцией. Mm -hmm. Что недопустимо для науки, ни в коем случае, тем более эволюционистской науки. Поэтому говорят о голоценово-плистоценовой катастрофе, которая произошла на рубеже плистоцена-голоцена. Это произошло явление 12,5 тысяч лет назад, что произошло в этот момент. Растаяли внезапно, совершенно внезапно, два огромных ледника. Скандинавский ледник, который эпицентр находился над Ботническим заливом, мощность льда была 3 километра, это огромная мощность. И этот скандинавский ледник, он соприкасался с североамериканским ледником над Атлантикой. Североамериканский ледник заставлял две трети Америки. Это вот потом айсберги после их плавали в этом районе. Ну вот насчет айсбергов я не скажу. В общем-то периодически, так сказать, оледенение идет в Северном ледовитом океане. Но вот они эти ледники растаяли, и уровень мирового океана поднялся на 150 метров сразу. Конечно, то, что было до потопа, вот до вот этот верхний мы же как представляем себе картинку вот там карманьонцы бегают, высунув язык за там да, ну, условно говоря, чтобы его пожрать и, в общем-то, устраивают какие-то охоты на него и так далее. Вполне возможно, что так и было, а вполне возможно, что была неолитическая революция гораздо раньше, чем она принята у историков. Неолит – это, в общем-то, время неолитическая революция после мезолита. А мезолит – это время вот как раз потопа. Следы людей исчезают в Евразии практически, потому что наводнения, сели. И, мало того, артефакты и свидетельства прошлого, они были просто стерты. Вот эти сели от растающего ледника, огромные реки, которые вытекали из этого тающего ледника, вместе с камнями, с галькой, с разными, так сказать, огромными камнями, которые несли, эти сели, они просто стерли вот этот весь культурный слой. И мы ничего не знаем практически, что было в Евразии. Очень Остались лишь пещеры, в которых, допустим, наскальная живопись, альтамира, ласка, там действительно бизоны, быки, разнообразные, так сказать, украшения культурные какие-то артефакты и прочие разные культ. медведя разнообразные другие артефакты. Осталось кое-где, где было укрыто вот от этого, так У -у -у. сказать, разрушающего действия ледника. Поэтому сказать точно что было мы не можем но на основе имеющихся данных мы можем говорить о том что по крайней мере в мезолите жалкие шалашки появляются лишь отчасти во-первых род людской значительно сократился то есть численность людей сократилась если допустим вот в костенке воронеж до да, костенке 14 мы встречаем такие солидные сооружения Потом уже засыпанные пеплом и прочие разные, примерно в это время, чуть раньше. Позднее уже этого ничего нет позднее, так сказать, вот этот культурный слой он просто стер в некоторых местах. Он остался там ближе к югу, а на северах и в Европе, конечно, это все было уничтожено. Ученым представляется такая картина. Ну вот я уже цитировал высказывание Ленина, что впереди Золотого века у нас не было, вернее, позади нас это глупая побасенка, значит, попов и невеста, значит, человек был полностью задавлен трудностью существования, трудностью борьбы с природой, и вот в таком духе рассуждения, оно цитировалось это рассуждения: в справочнике атеисты там и так далее, и там полном да, собрании с известно, неизвестно, да. да. В принципе, Ленин как бы и говорит, что да, товарищи, в общем-то, человек был а, полностью задавлен трудностью существования, и он не мог ничего построить, ничего сообразить и так далее. Но Ленин теперь для нас не указ, но тем не менее. В исторической науке определилось такое предположение, такое мнение, что да, действительно человек Век верхнего палеолита он был достаточно примитивен. И вот эта примитивность, она выражалась в том, что он делал примитивное орудие труда. Ну, копье металлок и так далее. Но вспомним в этой связи Сунгирь. Хотя бы вот захоронение Сунгирь под Владимиром. Это захоронение, там два, так сказать, парных захоронения, Сунгирь-2, два мальчика, которые были захоронены, они в 1656 году, по-моему, были найдены, и еще фигура старик там, в общем-то, они были засыпаны бусинами. 13 тысяч бусинок вот этих вот маленьких с, mm -hmm. с выточенными иголочкой, вот чтобы продевать. То есть их одежда, меховая одежда, она была вся расшита бусинками. Мало того, они просто засыпана, это захоронение было количеством бусин что у древнего человека было много времени, чтобы вытачивать эти бусинки, 13 тысяч бусинок, и каждый же надо вот эту вот дырочку, чтобы там была в этой бусинке, чтобы ее прикрепить к одежде как-то. Из мамонт мамонта это все вытачивалось. Mm -hmm. И мало того, из мамонта были изготовлены копья. Бивень мамонта, он, в общем-то, понятно, он кривой, он имеет. И как вот можно было распрямить бивень мамонта, чтобы потом из него двухметровое, два с половиной метровое копье изготовить. Прямое Абсолютно идеально прямое. Такими технологиями современная наука не располагает. Мы делали сюжет. Кстати, опубликованные раскопки, которые проводились на Алтае, это скифский зол, так называемое, Который хранится в русском музее. Курганы расположены на 3000 метров над уровнем моря. 1948 год, 1948 и 1924, по-моему, две экспедиции было. Все это хранится. Так это, извините... Какое время? Я понимаю, о чем речь идет, но вот нас в первую очередь должны, наверное, интересовать те артефакты, которые говорят о высоких технологиях. Вот, например, да. компьютер uh -huh. механический, который был найден в Греции на затонувшем судне в 1901 году. Uh -huh. Антикирийский механизм его называют. Он состоит из 30, более 36 медных деталей. Даже бронза там использовалась. И мало того, 42 небесных явления с его помощью можно было вот на небе определять угу. понимаете Интересно, а, да, и мало того когда на него смотрели вообще не могли понять как это вообще сделано и как это ну Дотировка его примерно вот аналогично с Киевскому. это где-то второй век до новой эры ну понимаете? вот еще к датировкам большие вопросы есть ну большие это понятно это по... раз... ну, даже если принять вот официальную да. датировку это уже вызывает сомнения да. а, допустим вот багдадские батарейки да mm -hmm. вот известный тоже артефакт который хорошо известен это тысячный год до новой эры и в принципе туда налили в вот этот кувшинчик гальванический элемент который дает ток, вот туда винный уксус налили, там, так сказать, есть катод, есть анод, битумная пробка для да. того, чтобы держалась. И мало того, гальваной пластикой, вот этим же методом было осуществлено покрытие и золотом, и серебром каких-то фигур. И сразу исследователи, которые это исследовали, значит, был вопрос так. А вот это вот золото, которое в Иране найдено, золотые фигурки, и вазы золотые, и серебряные вазы в два с половиной тысячи лет до, до новой эры, они оказываются тоже покрыты вот этим вот золотым налетом, Этим, так сказать, с помощью гальванопластики сделаны или как? В заключении, вот нашего короткого сегодняшнего разговора, который мы продолжим с тобой в следующий раз, скажу, что Владимир Николаевич Почаевский, может, слышал такого товарища, повторил все вот эти вещи, которые делались в древности, и, получает, и до сих пор вот сидит у себя дома, и получает ток. Вот по этим технологиям, о которых ты сегодня говоришь, это те технологии, которые основаны на природосообразности и нас ждет седьмой технологический уклад я благодарю тебя мы сегодняшнюю встречу заканчиваем уважаемые друзья подписывайтесь на наш канал с нами был александр белов мы рассказали коротко о тех артефактах и тех находках которые были до потопа и вообще имеют историческую ценность К сожалению наука ее признает но не говорит о том что это нужно в учебнике вставлять. Всего хорошего. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. До свидания. До свидания. Благодарю. Спасибо.